Светла, каждый камень на спине скорбил и прижал к земле, только ты держись, повторяю я себе. чтобы все это пережить, если я смогу заслужить и не предать, если я смелюсь принять и смогу простить, если я силю отдать, а не копить, чтобы никто не смог помещать, словом не сдержать, чтобы Ожидавший нас давно. Боже сил, чтобы все это пережить, Если я смогу заслужить и не предать, Если я смеюсь принять и смогу простить, Если я сильный. Свет прошло, а жизнь по-прежнему светла. Последняя песня ⁇ время. You yeah. got yeah.